очередная встреча подписчиков спасибо большое, что пришли так да, классно вас всех видеть ну и конечно же, прежде чем мы пойдем в дом музея Татюрка, я вас познакомлю со всеми, кто пришел на встречу Сергей Алла, Северодвинска Александр, Москва Айхан Афюн. Айхан, Наталья, мой сын Михаил, мы из Самары Галина, Татьяна из Перми Сибирь, Алтайский край, Кирилл и Татьяна. Ой, у нас тоже Тула, да. город оружейников и пряников. А как вас зовут? Зинаида. А мы вот тут землячку встретили. Я Татьяна и Ольга. Мы из Новомосковской Тульской, Тульской области. области. Привезли нам тули, тульские, тульские пряники. Да. Да. Я никогда не ела. Ну вот. Это София. Помашь ручкой. Маме, папе привет передай. Угу. А вы откуда? Екатеринбург. Екатеринбург. Так, спускаемся дальше. Выглядело? Всем привет. Я Ася, я из Магнитогорска. Я Катя, из Магнитогорска. Ну что, друзья, идем в дом-музея Татюрка? Какие вы... же все-таки позитивные да. у нас подписчики, посмотрите. Не, слушайте, да. подписчики улыбаются. просто вообще... Вот это вы Просто вы. супер. Ну что, друзья, пойдемте в дом-музея Татюрка, посмотрим традиционный турецкий дом. Пойдемте, пойдемте, пойдем. А вообще он где И он начал в водительную войну от всех этих оккупантов. И в 23 году война закончилась. И состоялось... Он собрал национальное собрание, где провозгласил пресс. -приз. И здесь есть телеграмма Раньше не забывалось. Сейчас не все. А как это он на открыт. Нет, прошел Давайте я на кошке. Давайте я на да, нибудь Ну когда нибудь Привет! Привет! Спасибо! Спасибо! А, Сереж, Ребят, спасибо, да? говорят! А, буду... Ты Это громко говорит. Ты Да громко! Еще раз громко! Мама, папа, Привет! привет. привет. А теперь мы идем пить чай в чайный домик. В чайный домик? Да. Спасибо. Привет. Все. Да, все. Сфотографирую. Точно. Чай. Так, Чай. Это, Чай. Поделиться. А Фалат, тут красавчиков да. ну, это вообще. Тогда выпрелись. Подожди, подожди. о, -о, -о. о, -о, -о. Еще угу. не выпили, <свист> да? да. Уже Хорошо, хорошо. Что, Что же будет? Так, так, так, так, так. О-о-о, таких красивых мужчин. Не-не-не, Айхан, смотри сюда. Ну, улыбайся. Люблю Аланю на Мальчики, обалки. Спасибо. Супер. Чивые, пожалуйста. На выходе, потом все. Отдайте. В этот раз, по-моему, Всем все нравится. В отеле никто плохого ничего не говорит, А там в отеле? Нет, мне молодых тоже нравится. Я второй раз не него Поэтому я как думаю, вдруг, кому-то что-то не нравится там, Послушать, да? да я, допустим, вот в этот отель не В каких я странах не была, Александр. Мы Александр. не брать один отель, и могу сказать, что мне не понравилось. Мне Расскажите, как вам первый раз в Алании? Нам очень нравится. Тепло, море хорошее. Что, -что, -что, что видели, куда ходили? Мы ходили на Красную башню, мы ходили на... Как она называется? Которая сверху башня? Эхмедек? Я ездила на экскурсию в Копотоке на, два, два да И по городу гуляем На канатной дороге катались? Да, катались Мы рядом, там у нас отель рядом, мы прокатились на, на канатной дороге Ну, ну мы... в общем, вы везде побывали практически да. На сколько вы приехали? Мы приехали на 10 дней Мы были в археологическом музее Нашли ага <соцентрический> И так просто... Из турецкой еды что-нибудь попробовали? Нет, мы ничего не ели. А? Вот это ели мороженое там вот рядом с, с башней, там есть кафешечка. Б... Бам... Mm -hmm. mm -hmm. Покушайте обязательно. Там тоже много на набережной всяких кафешек. В общем, нравится вам? Да. Нравится? Я в прошлом году была в Кемере, я была в апреле, там холодно, конечно, было не практически. Купались уже, кстати? Я купалась, а Катя нет. Катя, я ноги попросила. Катя такая же, как вы. Она не может залезть. Холодно, ну куда? Холодно, да. Холодно, холодно. Нет. Я так, просто зашла в море, не стояла. Я решила в этом году, что надо покупаться, где на тяже. В этом году вода тепла В этом году вода тепла очень. Как вам Алания? Очень нравится, очень нравится. Купались уже в море. Холодно? Не холодно. Хорошо. А кому холодно? А вот девушка. девушкам. Девушкам с Урала. Где вы были в Алании? Расскажите, что вам нравится. Да сопримечательности. Я, знаю, я пошел, потому что я ему сказал, да, что меня... на канатной дороге прошлый год были, ее еще не было. А в этом это году прокатились, 정도로, вanny, да? В этом году прокатились. В прошлом году пешком. В прошлом году пешком на гору ходили. Турецкую еду наладят. пробовали? Они все все, бы, все, еду, пробовали? 4 все 4 много, время. 4 что, 4 больше что больше нравится? Что больше нравится? Сладости. Каймак. Вообще, каймак обожаю. С семитом, каймак с семитом ну, и с вареницем. Это, а тут... это йогурт какие? Нет, нет это, это что не йогурт, каймак, а, это сливки. А, сливки? Ну, Но ну, только те, которые у вас сто В остальных не, не такие. Моя сестра, уже можно или как? Сестра заманила клубникой в Алань. В принципе, я осталась довольно не только клубникой, а всем остальным. Попробовали, по вашей рекомендации, книфе. Так что отдых удался. Целый день посвятили. Гуляли в крепость. по крепости. Да. Гуляли. Да. Поднялись на фонкулере, там все прошли пешком, и с обратной стороны в порт спустились. Здорово. По улочкам там братья не ходили. Так, куда мы еще сходили с тобой? В музей. У нас сходил в, в археологический. Mm -hmm. Очень понравился. Он небольшой, но очень такой содержательный, хороший музейчик. Вот. Ну и по магазинам, конечно же. А как же без uh -huh. uh -huh. Ну, вообще, Алане очень красивый такой город атмосферный. Mm -hmm. Я вот.. Uh -huh. Первый раз была здесь в сентябре, и прям тянет как магнит, очень красивый город. Из Польши, из Польши. Из Польши. Из Польши. Из Польши. Из Польши. Мы очень довольны, нам здесь все очень нравится. Климат, солнце, море, еда, очень гостеприимный народ. А, даже вот мы заблудились маленько, поехали в Аланию, торговый центр, сели не на тот автобус. А водитель остановился, договорился с тем, на который нам нужен был, кричит нам «ноу мани, ноу мани, садитесь». То есть это вот показатель гостеприимности этого народа. То есть мы в восторге, мы приедем еще раз обязательно. А ребенку вашему понравилось? Он... Да, мне тоже понравилось. А, Все. а что тебе больше всего понравилось? Ну, мне понравилось, ну, турецкая еда мне понравилась, ну, виды сами море. Балык и кмек мы два раза, два дня. Мы ходим подряд к порту и едим балык и кмек, то есть турецкую еду. То есть ему очень нравится. Он в восторге от этой еды. То есть гастрономическое путешествие у нас удалось. Че, поехали? Во-первых, всем-всем привет моим знакомым, туликам, да и вообще всем людям. Привет из теплой Алании. Благодаря Алании, благодаря Анастасии, мы случайно здесь встретились, вот на турецкой земле мы встретились три землячки, тулики. Вот, но это как бы... Ну, про Аланию я сейчас пока... Первое впечатление у меня – восторг. Просто слов не хватает. Вот все очень нравится. По экскурсиям ничего сказать не могу, потому что я прилетела только в 4 утра, заселилась в отель. Поэтому я вот сегодня утром после завтрака на море. У меня парк очаровал, который вот возле отеля на набережной Клеопатры. Вот, но в планах у меня есть экскурсии, я как бы уже запл запл запланировала это все. Теперь, ну, в общем, все это предстоит воплотить в действие. Так, еще я за что хочу сказать. В 2014 году я была отдыхала в Коноклы э в системе «Онклюзив». Ну, и потом как-то э там... И потом вдруг, вдруг, когда я случайно наткнулась на канал вот, Анастасии, и начала его смотреть, и мне начала Турция открываться с другой стороны. Не с системы онклюзив, а вот именно как, как страна, как, вот, как обычай, как народ, природа. вот ее именно вот. И очень меня это заинтересовало, мне очень захотелось опять вернуться в Турцию, но уже не в систему онклюзив, и поэтому... Я предпочла городской отель, чтобы быть свободной и чтобы поездить по стране, ну, насколько это будет возможность, именно своим ходом, где-то там на автобусе, там, ну, в общем, как получится, но именно посмотреть эту страну вот, и изнутри. У, изнутри. И вот даже сегодня... Добираясь сюда до места нашей встречи, я ничего не знала в Алай. Ну, Ну, ланкарты там, это карта, это карты. карта это одно, а когда ты идешь и видишь там машины, магазины, люди, можно заблудиться, там дороги, повороты. Но от самого отеля сюда я шла пешком, ну, сколько километров, я не знаю. И от каждого угла до угла я на каждом углу спрашивала местных людей, как мне пройти вот до да, Вив-Ататюрк. И мне каждый объяснял. Он понимает, что я не знаю турецкого. Он, люди подзывали, местные подзывали, ну как сказать там, ну, русскоговорящих. русскоговорящих. Mm -hmm. Они спрашивали, что вам подсказать. Я называла. Я сначала говорила дом это тюрка, Мне поправили, сказали дом нет, они не, ну типа это непонятно. Говорите вив. Ну как-то так. В общем, в в mm -hmm. вот. И вот так вот они меня, в принципе, проводили, вот от угла до угла, этот показывает туда, там направо, там налево, там дорогу перейдете там. И в итоге я уже вот у, у пятого, наверное, парня вот здесь спросила, буквально рядом, он мне руку протянул и говорит, вот. И я смотрю и увидела эти родные ступеньки, которые уже видела в Ютубе. Так что у меня замечательное впечатление, да, вот о стране, и я так понимаю, что в следующий раз, сейчас у меня только 10 дней отдыха, но я мечтаю сюда приехать хотя бы на полмесяца, потому что здесь очень много как бы неизведанного, ну то, что вот я не видела здесь, природу я не видела в, вот в той мере, а, вот еще что хочу сказать. Ну, там, вырежешь половину. Сейчас время на А, ну ладно, все тогда. Ну, в общем, приезжайте в Аланию и вообще в Турцию приезжайте. Вообще здесь супер. И все это благодаря, вот для меня Турция открылась, благодаря Насте. И вот он. Где ты? Я Айханчику. Вот, благодаря ей... Я действительно э, ходил, вот э, все видео смотрел ее очень внимательно и старался посещать все места, и я все посетил. Спасибо большое, что человек Анастасия вот, старается для нас, что нам э, она работает, она устает, но находит время, чтобы нам подсказать, научить, объяснить. Спасибо большое. И я очень счастлив, что я стал случайно подписчиком. А как я стал им? Я набрал в поисковике в Ютубе что-то про Турцию. И какое-то там это слово контрольное. И вышло вот это вот шоу, Анастасия Шоу. И я так стал... Мне просто понравилась сначала женщина. Анастасия. Я стал внимательно смотреть, как она говорит. Да, я сначала думал Я сначала думал Турция А потом А потом Турция Трамвай да. И я начал Все смотреть внимательно А потом уже перешел И на да, Турцию Но Анастасия мне очень симпатично, спасибо большое. Все, хорошо, не, Нет, давай идем. ты. же привет Соня, давай. Давай. Соня давай. тебе понравилось? Ты уже купалась в море? Да. да? Холодная вода? Не -а. Нет. Ни не капельки. А что еще понравилось? Все понравилось. Все? Угу. Турция вообще выходит. классная. Какой раз ты в Турции? Третий. Все нравится? Ага, я вот тут осталась. Осталась бы? Да. М -м -м, понятно. Ну что, маме, папе, ты передашь привет? Я передавала. Ну передай мне. скажи громко. Ну скажи, вот камеру смотри. Передай маме, папе, привет. Соня. Я <решит> из Тамары. Зовут меня Наталья. Привет и из солнечной Алании. Отдыхаю со своим сыном Михаилом. Хочу рассказать свою историю знакомства с каналом Анастасии Шоу. Турцию открыла для себя как страну, как рай на земле в 2008 году. И с тех пор регулярно, как бы раз в год, в отпуск посещаю эту страну, разные ее регионы. В том году в сентябре удалось побывать в Алании на пляже Клеопатры. И с тех пор это Самое любимое место на земле. Поэтому, приехав, значит, с отдыха, начала в Ютубе набирать, смотреть. Алания, Алания, То есть не хватало. Как, наверное, наркоманам не хватает наркотиков, алкоголикам не хватает там чего-то выпить. Мне не хватало Аланьи. Я начала искать. Начала искать, натолкнулась на этот канал Анастасии Шоу. И каждый мой день, каждое утро... Каждый вечер перед сном, <смех> значит, это были мои прогулки по городу Алании, по ее достопримечательностям. И я хочу сказать огромное спасибо Анастасия, огромное спасибо Айхан за то, что вы делаете для нас, вот для меня конкретно. Вы осуществляете мечту. Мечту – это самое лучшее место на земле, Алания, пляж Клеопатры. То есть благодаря вам... Я каждый день могу бывать здесь, смотреть, какая погода, какая природа, смотреть какие-то достопримечательности, ходить по каким-то лавочкам. Анастасия, спасибо вам огромное. Я желаю продвижения вашему каналу, успехов по работе, успехов в личной жизни, успехов вашей семье, огромных успехов вашей семье. Крепкой Работа. семье, хороших отношений, ну, работы, Работа. карьерный рост, ясно, но чтобы в семье было тоже, как бы, счастье великое, ну, что, детей, счастье, всех успехов, и спасибо вам огромное, вам, вашему каналу, что вы делаете, это трудное дело, действительно, после рабочего дня ходить там что-то снимать, ну, ясно, спасибо, большое спасибо. Ура! А вам понравился чайный домик? Ой, да, да. Чинник, вам так понравился чайный домик, ура! Идем в центр. Спасибо большое. Да, мы да. Ну что, дорогие друзья, мы уже в офисе. Точнее, я уже в офисе. И сегодня была просто потрясающая встреча. Спасибо большое всем, кто пришел. Нам подарили столько вкусняшек. Ну, конечно же, все эти вкусняшки, шоколадки. Все эти вкусняшки, шоколадки, колбаса. Смотрите, сыр. Мы его тоже будем пробовать. Подарили очень много... В общем, друзья, очень много шоколада, сувениров. Супер, спасибо всем большое. Ну и, конечно же, придя в офис, что я решила сделать? Я решила дать Шахмире попробовать тульский пряник. Такого она никогда не ела, это сто процентов. И я думаю, что не видела. Ну, может быть, видела, не знаю. Поэтому давайте один пряник откроет Шахмире. Санбирта на черту. на черту. Мы даже, видите, приготовили чай. А ч ⁇ рос? <соценно> а, бурда. <соценно> ч ⁇ у нас? Угу. Давайте посмотрим, какая же у нее будет реакция. рос? Шимзи, самбак, насылбешево. Вау, бул. Это пряник. Бул, вы сейчас не видели а А чизкета değil, оке. Оке, сори. Кек Вак, ванда да, Ше e, А, бак. пряник, Тула, биршехир, Филимоновская игрушка. А, Россия да, Каппадокия товар, Каппадокия библия, Россия да Да. Sen önce gördün mü böyle bir Hayır, şey? Hayır, defa gördüm. Böyle kek, hmm. ilk defa ha. gördüm. Sen, ya ne bilmiyorum. da rezzetli mi? Tamam, sen kes. Nasıl kesin? Bilmiyorum böyle küçük şeyler kes. O çok sert. Aa, Onu evet. tutacaksın. Aa, bu kek değil bu. Kek, yumuşak. Evet, evet. Neyse, hmm. evet, bu şekilde kesin. Hiç sorun olmaz değil mi? Tamam. О, зеркал, вкусно пахнет. Там. 7 Пряник. А, русский, да, а, не 60 дней. Были кючук. А, Валана, взяли чай, а кшама тура, солнце, что ты да, Куда я? В баку на шее бие Как книжку делают? Кита бие. В да? Шеее зеркало. Бул, тариф Тариф, Турский пряник, был пряник, пряник он унады, турский, тула, бишевирвар, тула дан, тула дан пряник. Они разные рисимы, могут быть разные шейдеры, разные цвета. Очень красиво. Спасибо, что принесли. Понравилось? Лендин или нет? Ама, хани, бискет, диньце, очень мягкое, но сёрт, бискет. Праник, праник, это большой? что. Да. В общем, Шахмэре говорит, что ей понравилось. Не пишите в комментариях, что они притворяются, они действительно, если им нравится, они говорят да, если не нравится, говорят нет. Шарнель, моя джерси. Айю. Базен. Она сейчас <laughs> много не ест, не ест, потому что она на диете. Поэтому не надо писать, но... Безьярен чай, ли? Но завтра днем с чаем мы все это дело скушаем. Еще мальчики придут. Всем еще раз большое спасибо, кто привозит, приносит нам подарки. Огромное спасибо подписчики, наши подписчики, вы самые-самые лучшие. И спасибо еще раз, кто пришел на встречу. Следующая встреча состоится 19 мая. Ждем вас, кто не успел. Будем рады видеть. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Мы будем пить чай. Если вы кушаете, приятного аппетита. На сегодня мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.